Ну вот мы улетаем из Праги, но улетаем не домой. Куда? Смотрите дальше этот выпуск. Будет много интересного. Всем привет, дорогие друзья! Мы прилетели в Венецию. Доброго венецианского утра! На ушку кидали под эту снять. мы платим за наши билеты. Вот наш поезд. Нас оштрафовали за поднятие программы. жила вот мы в центре тривизой. Ну мы в ресторане Дакина. Вот и все, вылетаем домой. Ну что, Георгиев Тревел уже в аэропорте. В аэропорте Праги, чтобы вылететь в Италию. Пап, я земле хочешь? Ого, по целой планете ты ходишь. А, а мы, короче, в Праге сейчас, вот здесь. А вот сюда летим мы, вот сюда. Смотри, какая страна, как сапог. Мы в нее летим в сапог. Мы зарегистрировались на рейс. Сейчас распечатываем билеты. Регистрация у нас была онлайн. Билеты мы не распечатали, поэтому сейчас печатаем билеты на EasyJet. И летим в Венецию. Куда мы летим? Венецию? Да. Ну вот, мы прошли досмотр. Смотрим, где наш выход. В терминале 2 вылеты по Европе. Огромный ассортимент магазинов, кафе всевозможных и так далее. Если вам не хватило аутлетов в Праге, то вы можете продолжить шопинг, если вы вылетаете по Европе. В аэропорту терминала 2 огромный ассортимент всего, что нужно. Если вы что-то не успели купить, особенно, например, что-то из продуктов, то здесь, конечно, это можно сделать легко и просто. Мы в чашках duty free. здесь достаточно большой выбор, как вы видите, всевозможные сладости но ну, в общем, как обычно. Какие цены, давайте посмотрим. Например, вот такой подарочный набор. Чехия, как говорится, с любовью, стоит 195 крон. То есть это грубо говоря 600 рублей. То есть здесь много шоколада, алкоголь, естественно, есть тортик медовик, напитки. Вы вот, с по напиткам, да, наверное, можно понять, какие здесь цены, но вот, с этим. Спрать 165 крон, сыры, пожалуйста, вот вам. Вот здесь вот такие готовые наборы есть, то есть в варни, три бутылочки, как подарочный набор 365 крон. Вот э, рекомендую такой подарок привезти, может быть, своим друзьям или детям. Э, это карандаши цветные Кахинора, это известная фабрика, которая производит карандаши. Будет классный подарок. Ну и насколько вы знаете, что все, что вы покупаете в дьюти Free, в магазинах дьюти не является багажом, и вы можете это взять с собой дополнительно набор. борт. У нас время пол восьмого. Мы готовы к посадке. Что вы думаете о Праге? Как вам был отдых в Праге? Отлично. Мне очень понравилась Прага. Но мне кажется, что если бы я приехала во второй раз, то я бы уже по другому. Ну да, у нас был такой интересный опыт. Мы побывали в Праге не с точки зрения просто обычного туриста, который пожил в гостинице, походил в городе. Мы пожили у наших хороших друзей, Вадима с Мариной и их детьми, вместе в одном доме за городом. То есть мы почувствовали именно ту Прагу, в которой живут люди, обычную. И, соответственно, покатались по разным впечатлениям, мероприятиям. Собственно, это была наша задача нашего путешествия, посмотреть те впечатления, которые нестандартные, не банальные, но очень очень интересные для Отдыха всей семьей. Ну а что, мы летим дальше. Следующий у нас пункт назначения это Венеция, Италия. Заходим в самолет. Смотрите тут уж дальше. Вот что здесь прикольно сделано, что с детьми пропускают другой вход, как мы не стояли и толпились. Два входа. Входа напрямую в самолет. В общем, очень это удобно. Вот мы уже всей семьей сидим в самолете на маршруте. Чехия, точнее, Прага, Венеция. Готовы взлету. Мы на большом самолете Airbus. Свеженький, кстати, EasyJet 2015 года выпуска, так что скоро отправляемся в воздух и приземлиться через час в Венеции. Мы взлетели, Семка, мы взлетели. Очень классно, что здесь в самолете, вот когда мы летели на EasyJet, можно детям показать кабину пилота. Считаю это очень классно, мне даже самому было очень интересно посмотреть, спокойно запустили, показали, ребенок счастлив, пилоты тоже, в общем, я думаю, запомнится надолго. Мы прилетели в аэропорт Марко Поло и сейчас нам необходимо добраться до нашего отеля. Как мы поедем? Ну, конечно же, на общественном транспорте, потому что такси здесь будет стоить не менее 100 евро в одну сторону. Здесь ходят достаточно развитые транспорты, есть как автобусы, так и морской транспорт. Мы поедем на автобусе. Ну вот, дорогие друзья, здесь все достаточно просто. Купить билеты очень просто. Смотрите, здесь вот такая есть а, точка продажи билетов а, на автобус. А, здесь же морским транспортом. Мы посмотрели, где находится наш отель. Наш отель находится вот здесь, на карте. Соответственно, мы доедем на автобусе вот сюда и дальше морским путем доберемся а, до я, нашего я, я, я, отеля. Вот здесь, доберемся до нашего отеля. Все очень просто. Билеты продают нам сразу здесь. А, детей у нас а, посчитали как бесплатно. В общем, мы платим за двоих и едем а мы платим за наши билеты вместе с автобусом и вместе с проездом морским 31 евро 31 евро это гораздо дешевле чем такси такси бы нам обошлось в 100 евро okay. да, Два билета на автобус номер да? да и два билета на лодку thank you very much. Bye -bye. Yes, thank you very much. Thank you. Ну все, поехали. У нас будет автобус и еще корабль, чтобы добраться до нашей гостиницы. Поехали? Вот так вот. Ну все, выходим, у нас все достаточно просто. Выходим налево, объяснили. Третья станция на автобусе, там выходим первая линия на корабль. И, в принципе, там мы недалеко от нашего отеля. Прикольно, интересно. Реально больше переживал на эту тему, что как мы будем добираться. А, достаточно оказалось все просто. Вышли, вот у нас здесь место. Сразу на выходе стоят надписи, куда идти. Так что все очень просто и понятно. Мы уже вышли из аэропорта. Идем на станцию автобуса, как вам сказали. Номер 3. Все достаточно понятно. Выход. Вот, смотрите, сразу здесь написано парковка 356 5, автобусные станции. Там вот есть каршеринг такси но мы как говорили едем на автобусе потом морским путем но вот дети мы уже подошли вот наш автобус стоит венеция экспресс вот начинается в 2200 как видите да то есть 2200 мы уже выйдем отсюда и поедем как погодка отличная в принципе чуть-чуть потеплее чем в праге а, тоже наверное около градусов сейчас 12 там 15 примерно вот так вот вот наш автобус марка пола 8 евро кстати на одного человека получилось ли вы еще не разделили ну что, я кладу чемоданы, и мы отправляемся в путь. Куда мы отправляемся? На наш отель. А потом мы на корабле еще плывем. Вот смотрите, где мы едем. Поехали на конечный автобус, выходим и идем в порт. Садимся на корабль и плывем до нашего отеля. Вот мы вышли на автобусе, вот здесь сразу, здесь буквально перейти там, 5 метров, и здесь находится касса, тоже можно купить билеты, но мы купили их сразу. И все, мы идем на лодку, нам сказали налево, лодка номер один, так что идем туда. Сейчас пока темно, не очень все понятно, но мы уже в предвкушении. Вот такси стоит, смотри. Это такси, да? Прикольно, да? Класс! А мы идем дальше, у нас там будет остановка. Мы заходим на остановку общественного транспорта. И вот здесь подплывает будет наш корабль. Открыли посадку, идем на маршрутку, как говорится, на автобус. Точнее, на корабль. Что возле окошко садится? Прикольно, здесь ночью класс. Отплываем от еще одной остановки. Мне кажется, самый лучший общественный транспорт как-то непередаваемо, реально. А, там глазочек. Да, плазочек. Такие а -а -а. здания сразу на воде. Вот они, эти лодки, которые, как на картинке, показаны. Реально, здесь на днем смотреть, конечно, все, но очень круто. Мы подъезжаем. Здесь уже наша остановка. Сантанджело. Сейчас будем выходить. И пойдем в наш отель. Выходим? Вот эта тропинка, вот она, тропинка, тропинка. вот тропинка. Вот. Все, мы вышли и выходим по тропинке. Мы вышли на наши остановки. Здесь вот уже добродушные люди местные. Нам уже помогают пройти. Но нам, конечно, помог Google сразу все проложили. И идем. Мы нашли свой отель. Санто Стефано. Вот он а вот он наш отель. Идем, заселяемся. Есть, yes, есть. Yes. Здесь немножко не ожидали, что у нас будет много людей с тремя детьми. Сейчас как раз идут переговоры у нас с менеджером, сейчас все решат. У нас тут есть лифт, смотрите какой. Заходим, заходим. Заходите, мама, а я поднимусь по лесенке. Давайте, вы заходите. Заходите, заходите, заходите. Закрываемся, заходим. Они на лифте, вот странно, да, такое маленькое помещение. Есть даже лифт, круто. У нас очень классный номер. Так, сейчас встречаю своих на лифте. Так, сейчас они тут приедут. Так, с моя семья приехал. Здравствуйте. Привет. Выходите. Вставляю карточку. Раз, два, три. Заходим. Какая комната? Вот такой наш номер. По такому стиле, реально венецианском. Ну как? Как вам наш номер? Среди картины здесь со старинные. Круто. Мы заселились в наш номер в Венеции. Не буду, наверное, сильно кричать. Уже ночь спят, а время уже 17 час. Все, заселились. Дети осваивают территорию. Мы раздеваемся. Нам уже очень нравится. Вид у нас на центр города. В общем, днем все посмотрим. Ну как, класс? Короче, мы все-таки решили, что нам нужен диван дополнительный. Вот пришел с ресепшена управляющий и что нам сделал честно сразу чувствуется отзывчивость персонала все реально очень дружелюбно ну, в общем у нас детей как спит за роги просется скажут ничего себе мы где вокруг вода а у мамы штаны заметьте типа, под цвет комнаты и кровати всем доброго венецианского утра все проснулись набрались всего перекусить всем доброе утро выйдем аладушки и сейчас скоро отправимся на прогулку Смотреть виды, смотреть каналы, в общем, все здесь очень интересно. Гулять. гулять. Сейчас пойдем гулять. Мы остановились в отеле Санта Стефано в центре Венеции. И сейчас мы отправляемся с детьми всей семьей на прогулку. Смотреть Венецию днем, каналы, лодочки, в общем, все как вы любите. Смотри, какая узкая улица. Такая улица хоть раз ходила узкой? Ну вот, пойдем. Смотрите, какая узенькая улица. Вот здесь такие арт-объекты находятся. Во вот мы выходим к маленькому первому каналу. Смотри, смотри какая лодка красивая. Смотри, Лисейка. Какая лодка Крутяк. Сколько есть классных сувенирных магазинов. Да, Лисейка. Много всего интересного такого. Скажем, такое эстетически красивые всякие вещи такие продают. На лужках Италии продают вот такую вкуснятину. По 5 евро каждая, можно заказать любую и уж точно найдите огромные порции. Конечно везде красота, очень классная атмосфера царит. Мы в Италии первый раз, первый раз это Венеция и нам Италия очень нравится. Это маска лежит. Вот на такой лодке катаются. Вот они, лодочки Венеции. Смотрите какая красота, реально вживую это просто не передать. Очень круто! И вот сидят гондолеры, которые могут вас прокатить здесь по этим каналам. Сейчас мы хотим узнать, сколько это стоит. Цена 80 евро. 30 минут, максимально 6 человек, цена 80 евро. Хотите прокатиться на такой лодке? Здесь узкие улочки, куча магазинов, бутиков, Шанель, Кортьето и так далее. Много чего интересного. А вот мы выходим на главную площадь Венеции. Ого, ого, вот это видончик. И это некрасиво? Нет. Соня говорит, что это некрасиво. Вс ⁇ это красиво, вот что ты видишь? М -м -м. Красота. Пойдем, пойдемте туда. центральной площади Венеции Сан-Марко очень красивый вид, все очень классно, супер. Есть одна, одно обстоятельство не очень хорошее. Мы запустили дрона и нас поймала полиция. не очень приятно, потому что, в общем, все получилось, как бы, как сказать, в общем, по законам здесь это уголовная ответственность, но именно в этом месте административное правонарушение выписали нам 2000 евро штраф. Венеция очень крутое место, здесь очень исторически живописно, но ну, в общем непредаваемая атмосфера царит. Здесь на площади можно прям вот так покормить с руки практически голубей. Короче, обязательно сюда приезжайте, здесь очень круто, здесь ну, царит реально крутая атмосфера. А Италия это мощь, огонь, да, любимая. сувениры, магазины и все такое. Идем со мной. Вот мы нашли это здание. Мы нашли это место, обзорную площадку Венеции, где можно поставить вид сверху на Италию. Здесь на четвертом этаже вход бесплатный, но нужно заранее лучше записаться на сайте, чтобы вам хватило места для посещения. Время посещения всего 15 минут, не более. да? Поэтому, ну, в принципе, считаю, достаточно сделать фотки, посмотреть, поднимаемся, плюс здесь торговый центр, мы поднимаемся на четвертый этаж. Вау, какой крутой, огромный, Вот здесь это Эван Павильон Интерасса. Вот видите, здесь указатели, в общем, достаточно просто найти, не пропустите. Заходим. Мы вышли уже на обзорную площадку. Вау, здесь классный вид, правда. Смотри, какой классный вид. высокая башня мы там только что были голубей кормили ну что дорогие друзья как вам такой вид именно вот в этом месте находится обзорная площадка помимо обзорной площадки на крыше 15 минут на бесплатный есть огромный торговый центр собственно это и сделано для того чтобы вы погуляли потом пошли по магазинам по шопингу и так далее рекомендуемое место нами очень интересно много бутиков магазинов то есть вы точно что-нибудь для себя найдете а самое главное увидите этот классный вид на венецию Ну как, бывал? Привет, Привет, так Сонь держит желато, это клубничная Одно шоколадное берем всеми, а маме какое? Так, что вот, лежи. Лантермису. Пробуем итальянское мороженое, желато, самое вкусное, говорят. Мы ходим по магазину в Венеции, так что на самом деле не переживайте, если вы хотите что-то купить побюджетнее, здесь обычные продуктовые магазины, так что все в них продается, как и везде, молоко, йогурты, колбаса, сыр, ну то есть все, что нужно. Вот смотрите, дети, здесь дядя ремни делает сам, видите, всякие мешочки сам делают. Иду я такой, думаю, то ли у меня со зрением, то ли башня наклонилась, и правда сзади меня башня наклонилась, заметили? Мы снова пошли за мороженым. А это А у тебя? А у тебя? А у тебя что? А у тебя? Шоколад? А у мамы? у меня Мороженое. Алло, алло. Чайка, привет! Ну, мы выезжаем на другой город и влетаем в Россию, домой, в Москву. Назад? готовы дать свое резюме по поводу Венеции, могу сказать одно, здесь очень классная атмосфера, необычно, то что вместо дорог вода, то что здесь все передвигается на кораблях, здесь реально вот эта итальянская атмосфера, классная кухня, Здесь, ну реально, минимум достанавливается на, на 2-3 дня, это как минимум, а то и больше. Здесь реально есть что посмотреть, походить по улочкам, по дорогам, подняться на обзорные площадки. Здесь еще можно съездить на кучу различных экскурсий. Мы, к сожалению, за это время короткое здесь не все посетили, но здесь очень всего много. Ну здесь очень много фотографов, можете заказать себе классные фотосессии. В этом месте, покататься на гондолах, покататься на общественном транспорте. Ну, в общем, много есть чего интересного, поэтому обязательно приезжайте в Венецию. Мы здесь побывали и вам советуем. Ну что, смотрите наши выпуски до конца, подписывайтесь на наш канал, оставляйте лайки, не забывайте ставить свои комментарии. Так, все, дружненько выходим, идем на Санта-Лючия вокзал. Выдвигаемся в соседний город, оттуда будем вылетать, поэтому нам нужно извиняться и выехать. В общем, смотрите, здесь все просто, приехали и вот сразу железнодорожный вокзал. Так что вы тоже можете путешествовать, как вам удобно. Все достаточно понятно, просто, нет каких-то там заморочек по транспорту, все логично. Купили билеты, все достаточно просто, на всю нашу семью обошлось 15 евро. Идем смотреть табло и садиться в поезд. Вот наш поезд. Да, зеленый поезд, как ты хотел. Ау. Мы отправились в аэропорт «Тревиза», вылетаем завтра, да. Сегодня еще погуляем по городу и посмотрим, что там есть. Да, наша да. станция. А, да, Давай выходим. Все, мы приехали в Тревизо а, и поедем сейчас по городу погуляем, а завтра у нас вылетать из этого города. Вышли мы в город Тревизо. Здесь, конечно, все по-другому, это не Венеция. Большой, видно городишко такой. Сейчас посмотрим, куда нам пойти, прогуляться. Снимем отель и поедем туда. Идем к центру Тревиза. Посмотрели три подвазера, есть местечко, многие его рекомендуют. Поэтому едем именно туда, точнее идем. А дальше уже посмотрим, где остановиться. На какой мы свет переходим? Актерованный. Правильно. Те больше нравится, колорит. Ну, это как-то как по-местному. Ну, это вот такой семейный номер, ты можешь здесь выйти, посидеть, покушать. Такая веранда, здесь можно завтракать. Ну, Попадем, покажем всем нашим. Но, наш номер семейный, виза, Вот так вот у нас тут все. Семка, пошли. Что, вот мы вышли на Тревиза. Городок с узкими улочками. Тоже весь старинный центр. А, слушайте, по мне вот такие места гораздо лучше, чем самые популярные. Это мне напоминает нашу поездку во Францию, когда мы были в Париже, везде все посмотрели, а потом приехали в Гавр и его больше заценили, проникли с потому что там было ну, больше атмосферы, вот это Франция и все остальное. Здесь, похоже, то же самое. Минь, давай его на место положим. Вон там дырочка, положи там в дырочку, вон там в дырочку положи его. Да-да-да. Дырочку клади. Отлично, молодец. Супер. Вести типа, поля. А Мини-Венеция. Это мельница. Они подумают, что качелька. Смешные вы. Какой липривон лебедь, белый. У вас да? Беби! Далеко! Мам, у него еще крыски есть. Мам, а у них-то маленькие ножечки. Да. Маленькие. А у него маленькие. большие. А да, мам, это что? Мама, такой. А ты это что, их какая? такая мама? Да нет, это лебедь, это утки, они с тем разными. Порекомендовали нам пиццерию вот такую до да, Решили мы все-таки в наш крайний день поездки попробовать хорошие итальянские пиццы. И вот идем прямо сюда. Смотри, как классно. Это до пино? Пино, пино, пино. Смотрите, нам принесли пиццу, мы в ресторане Добина, который нам порекомендовали, вот это фирменная пицца, а это с сырами. в общем, вкусненько, видимо. не надо. На. На. Пицца просто отличная, да. Ехать. много остановок. Куда мы едем? Что? В аэропорт. Да немножко 10 минут ехать. Ну вот и все. Вылетаем домой. Из аэропорта 3 Виза, Италия. Летим.